Ку 7 стандартная болезнь, нажимай стандартная болезнь, не вылазит грибок, приходится засовывать с помощью, вот щелкаешь без, без изменений, приходится засовывать с помощью штатного шнурка. Нужно снять направляйку, прокрутить против часовой стрелки на 90 градусов, потом вытащить. Снимаем этот грибок, прокручиваем и достаем. Для понимания процесса пластик снят. Видите, солдатик? Его надо снять. Производим снятие с этого солдатика, который он Даю. Прокручиваем против часовой И застаем Вот ее состояние Вот оно все и перестал Тут Направляющие С двух сторон Выход направляешь вот тут стояло колечко уплотнительное оно разбухло О, может, пушить, может, оттоку, и, и клинило убрал колечко все углу стало хорошо У -у -у. в общем скажем так лишняя деталь она далеко колечко устанавливаем запирающий механизм Вставляем, проворачиваем Хочется вой стрелке не стопориться. Отправляем в отправляшку. попадаем. Да. Ага. Угу. Окей. Для понимания процесса вид работы с обратной стороны